Я по нарушению Неймара, да, ну все-таки тут, наверное, красная карточка, потому что это не борьба. Если вчера э, Кьюит столкнулся, да, мы видели, что он как бы даже не видел игрока сборной Аргентины, которому оказывалась помощь, то здесь человек явно с агрессией, с ненавистью. И вот мы на, на протяжении чемпионата видели, что вот разная трактовка граней между желтой и красной карточкой. Да? Одни более жестко подходят, где вот, как бы серединка, дают красную, а другие, наоборот, жалеют. То есть понятно, что э, цена красной карточки – это цена, может быть, результата матча. Поэтому очень сложно. Но явная вот такая грубость, да, которая тянет за собой тяжелейшие травмы, которая тянет то, что футболисты... там пропускают потом из-за из этой травмы какую-то часть своей спортивной карьеры, то за это нужно обязательно показывать красную карточку, для того, чтобы они понимали степень ответственности потом за такие нарушения. Вот, вот, вот только в этом, а так, в принципе, видно, что сделаны были выводы, ну, лучше позже, чем никогда, у нас всегда говорят, и потом мы скажем, ну, все-таки же мы нашли путь решения вопроса и прошло хорошо. Теперь Организация в лицо ФИФА ждет, чтобы все закончилось хорошо, и скажет: вот мы провели работу, сделали выводы. Витископ спортивное видео.